Парашюты рванули и приняли вес. И земля покачнулась едва. А внизу дивизия, Эдель Вейс, Мертвая голова. А внизу дивизия Эдель Мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз Пистолеты били в упор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И мертвое солнце на стропах берез мешало вести разговор. И сказал Господь: "Эй, колючари, отворите ворота сада. Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант. Даю." Команду от зари до зари В рай пропускать десант. И сказал Господь, Это ж Гошка летит, Лагушинский атаман. Череп пробит, парашют пробит, В крови его автомат. Череп пробит, парашют пробит, В крови его автомат. Он женщин любил, а они его И грешником был он сам Но где же другого найдешь одного Чтобы пошел к десанту? Но где же такого найдешь одного Чтобы пошел в десант Он врагам отомстил и лег в реки Положив на камень песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Так отдай же, Георгий, знамя свое, серебряные, стремена. Пока этот парень держит копье, в мире стоит тишина. Пока этот парень Держит копьем В мире стоит тишина И мчится лошадка И звенит И счет потеряли мы дня А жаркое солнце Лопочет в зенит И бьет По камням А жаркое солнце Лопочет в зенит И бьет По камням В подлинном ряде. А у десантника судьба порой Коротка, как рукопашный бой И небо синее над головой И до звезды достать рукой А ты прислушайся, летят и гудят Самолеты в тишине ночной И раскрываясь купола шуршат над твоею головой Ты прислушайся, летят гудя, Самолеты в тишине ночной И раскрываясь купола шуршат Над твоею головой И Нашей славе не завидуй ты Пусть даже дарят девушки цветы А может завтра в тишине ночной не раскрою запасной, но ты прислушайся, летят, гудят, самолеты в тишине ночной, И раскрываясь, купола шуржат от твоей головой, И ведь недаром люди им говорят, что в ВДВ куют остальных ребят, И пусть любимые спокойно спят, Они покой их сохранят, Ты прислушайся, летят, гудят. Самолеты в тишине ночной И раскрываясь купола шуржат Над твоей головой А у тесанника судьба порой Коротка, как рукопашный бой И небо синее над головой И до звезды достать рукой Ты прислушайся, летят и гудят Самолеты в тишине ночной и раскрываясь купола шурша над твоею головой. Значит, батя мой был первый десантник 41 -го года. Под десантировался. Светлой памяти его нет. В импеле, создавая выпил 50% почти это были ребята и десантуры. Мы учились на их боевом опыте. Учились на боевом опыте ГРУ. Даже внутренних войск рядом стояли, потому что мы ничего не умели, все начинали сначала, после. Да, но это потом во второй части, а сейчас пока. Я песня, которую услышал в 77-м году, вот от тех десантников, которые пошли со мной, вместе создавать вымпел. Разные песни, но первая песня такая. Лишь только солнце спустилось за леса, только сумрак окутал планету Молча десант в самолеты зашел Увидев сигнал ракеты Молча десант в самолеты зашел Увидев сигнал ракеты Мы будем прыгать в глубоком тылу Громить штабы и ракетные базы Мы ставим на карту свою судьбу Надежность ее не проверим, даже мы ставим на карту свою судьбу. Надежность ее не проверим, даже. Друг, через левое плюнь плечо выбрось из ранца в уханку. Пару гранат положи еще, хлебом не бросишь по танку. Пару гранат. Положи еще, хлебом не бросишь по танку, Кому повезет, останется жить, Кому суждено совсем иное, Под куполом белым на землю плыть С простреленной головою. Под куполом белым на землю плыть С простреленной головою. Рванувший рукой тельник, И нож десантный свой обнажив, Идешь вперед, как будто смертник, А за тобой десант, оставшийся в живых, Идешь вперед, как будто смертник, А за тобой десант оставшийся в живых. Работу закончили мы до рассвета. Поля чуть погоди, Позади базы ракетной песня спета, Десант уходит, растворясь в ночи. Базы ракетной песня спета, Десант уходит, растворяясь в ночи. Это песня 70. К великому нашему горю, вот все, кто его знает, Леша его знает, умер в прошлом году Полковник ВДВ, замечательный человек. Петров. Воронин. Ой, Воронин Сергей Петрович умер. Совсем жизнь не справлялся, но с этой болезнью не смог справиться, как долго не воевал. Вот эту песню я не буду посвящать в его памяти. Не буду говорить, это веселая песня. Он сам был он человек, он очень спокойным При этом и все на свете знал. Но, он говорил, что... Я эту песню написал, но пусть это так. Я ему всегда верил, как мы все -таки. Песнь шуточная. Прыжки называется. Так я уложил. Да зачем же на укладке Ты мне грузик в парашютик и подоложил. Ой, так зачем же на укладке Ты мне грузик в парашютик и вот я не имею, Боже, даем! Скоро дрызнет этот грузик по мозгам. Ой, не мешало, я счастье разделить с тобой по братски пополам. Ой, не мешало. Это счастье разделить с тобой по-братски пополам. Вот что это мимо просвистело, Обдало холодным потом по спине, И отчего это? Захотелось в этот миг мне оказаться на земле. Ой, отчего это захотелось в этот миг мне оказаться на земле. И я признаюсь... А ты послушай Вот скоро снова повезут нас на прыжок И на первой же укладке Завяжу тебе я стропы в узелок Ой, да на первой же укладке Завяжу тебе я стропы, узелок. Ой, белый купол, белый купол, Белый купол на прыжок я уложил. Так зачем же на укладке Ты мне грузик, парашютика подложил? Так зачем же на укладке Ты мне грузик, парашютик подложил? Зачем? Вот кто это с горочки спустился, Наверное, милый мой идет, на нем тельняшка полосата, Штанишки задом наперёд. На нем тельняшка полосата, Штанишки задом наперёд. Скажи, мой друг, скажи, косатик, Зачем ширинка на заду? Наверное, ты проток, десантник, И где же друг твой парашют? Наверно, ты, браток, десантник, И где же друг твой парашют? Зачем явилась ты под осень? Зачем заставил горевать? Кой хрен тебя по свету носит И заставляет воевать? Кой хрен тебя по свету носит и заставляет воевать. Вот кто это за горочки спустился? Наверное милый мой идёт. На нём тельняшка полосатая, штанишки задом на Ну то есть понимать что задом, что зачем зачем зачем зачем зачем Там, кстати, удобнее было, зачем чуть зачем